Элемент вольта состоит из двух пластин, медной и цинковый, которые опускают в водный раствор серной кислоты. В результате взаимодействия металлов с кислотой, медная пластина становится положительно заряженной, а цинковая отрицательно заряженной.